Привет, мои посетители! Ни для кого не секрет, что управление любовью и отношениями, безусловно, это может быть непростым делом. Но с помощью психологии мы можем многое рассказать о том, как расшифровать слова и действия человека, чтобы раскрыть их истинные чувства, и любовь не является исключением из этого правила. Так что, если вы тот, кто беспокоился или хотите знать истинные намерения вашего партнера, тогда успокойте свой разум, узнав больше о том, является ли кто-то подлинным или нет. Во-первых, они ласковы только на публике. Подумайте о том, как ваш партнер проявляет к вам привязанность, будь то прикосновение, поцелуй или объятие. Теперь подумайте о том, когда им нравится это делать. Обычно это происходит, когда вы один или с другими людьми. Хотя, конечно, приятно быть с кем-то, кто не боится демонстрировать свою любовь к вам на публике. Совсем другое дело, когда это делается только на публике. Возможно, они просто делают это, чтобы соблюсти приличие, что в ваших отношениях все хорошо, чтобы другие мужчины не приставали к тебе или заставить кого-то другого ревновать. Во-вторых, они предпочитают проводить время с друзьями. Проводит ли ваш партнер больше времени со своими друзьями, чем с тобой? Часто ли они отменяют планы с тобой, чтобы быть с ними? Или предпочитают держать вас и своих друзей отдельно? Если ответ утвердительный, тогда это, к сожалению, очень красноречивый признак, что в то время как вы и ваш партнер можете иметь романтические отношения, им не нравится проводить с тобой время так же, как и со своими друзьями. Это показывает, что они, возможно, просто притворяются, что ты им нравишься. В-третьих, они не ставят во главу угла ваши отношения. Это должно быть само собой разумеющимся, что ты никогда не должен соглашаться на кого-то, который не делает тебя приоритетом. Неужели ваш партнер не находит для вас времени? Разве они не так надежны, как вы хотите, чтобы они были? Часто ли они нарушают свои обещания или отменить свои планы в последнюю минуту? Ведут ли они себя так, как будто их жизнь важнее вашей? Независимо от того, сколько они могли бы сказать, они любят вас и заботятся о вас, это все просто пустые слова, когда они не могут прийти к тебе. И быть рядом, когда они тебе понадобятся. В-четвертых, они не уделяют вам всего своего внимания. Аналогично последнему пункту, даже если ваш партнер найдет время видеть тебя и быть с тобой, они все еще не уделяют вам всего своего внимания. Их разум, возможно, все еще работает, отвлеченный драмой своего друга, или постоянно проверяет свой телефон. Язык их тела может быть замкнутым и незаинтересованным, и они, возможно, недолго будут смотреть друг другу в глаза. Они, вероятно, на самом деле не слушают на все, что ты хочешь сказать. Номер пять. Они пытаются что-то изменить в тебе. Когда кто-то действительно любит тебя, они примут вас таким, какой вы есть на самом деле, недостатки и все такое. Это не значит, что они охотно закрывали бы на это глаза за все твои недостатки. Но они, конечно, тоже не заставили бы вас измениться. Но кто-то, кто только притворяется, что любит тебя, скорее всего, попытается изменить то, что им в тебе не нравится, так вы сможете лучше приспособиться их вкусы и предпочтения, будь то то, как ты выглядишь, что ты делаешь или как ты себя ведешь. Номер шесть. Они не открываются тебе. Вы встречаетесь с этим человеком уже некоторое время, и до сих пор ничего о них не знаешь? У тебя когда-нибудь возникало такое чувство? Там может быть много вещей, которые они скрывают от вас, или воздержаться от того, чтобы рассказать тебе. Достижение эмоциональной близости — это одна из величайших вех, у нас могут быть отношения. Так что, если ваш партнер не хочет открываться вам, но делает это с другими людьми, тогда это признак того, что их чувства могут быть неискренними. Номер семь. Они не спрашивают твоего мнения. Когда кто-то спрашивает вашего мнения, особенно когда дело доходит до принятия важных решений, это означает, что они действительно заботятся о том, что вы думаете, и заботьтесь о том, как их действия могут повлиять на вас. Они ценят ваше мнение, и хочу посмотреть на вещи с твоей точки зрения, потому что они уважают вас и рассматривают как равного. И номер восемь. Они не заставляют тебя чувствовать себя любимым. Наконец, но, возможно, самое главное, всегда прислушивайтесь к своей интуиции. Подсказывает ли вам ваше внутреннее чутье, что-то что, что не так в ваших отношениях? Даже если на первый взгляд все кажется прекрасным, прислушайтесь к этому чувству. Если ваша вторая половинка не заставляет вас чувствовать себя любимой, если их слова не согласуются с их действиями, тогда это приведет к от тебя много замешательства и неуверенности. Как автор бестселлеров и эксперт по отношениям, Чарльз Орландо однажды сказал: Все очень просто. Если они тебя любят, ты это поймешь. А если они этого не сделают, вы будете постоянно задаваться вопросом, делают ли они это. Итак, имеете ли вы отношение к какому-либо из признаков, которые мы здесь упомянули? Помогло ли это вам видеть более ясно, что на самом деле чувствует к вам ваш партнер? Если вы нашли себя в отношениях, где твоя вторая половинка, это не значит быть честным в своих чувствах к тебе. Тогда самое лучшее, что вам нужно сделать, было бы поговорить с ними об этом и решить, как двигаться дальше. Вы нашли это видео проницательным? Если да, то не забудьте оставить лайк и комментарий о вашем собственном опыте. Поделитесь этим видео с другом, если ты думаешь, что это им тоже поможет. Как обычно, все используемые ссылки указаны в описании. На этом пока все.